Организм человека является самой сложной из известных материальных систем, исследования которой ведутся, начиная с истоков человеческой цивилизации. 19 век ознаменовался исследованием визуально наблюдаемых и контролируемых процессов. В 20 веке ученые совершили настоящий прорыв. Основными направлениями науки стали экспериментальный анализ и биомолекулярная инженерия. Главным приоритетом исследовательской деятельности стал поиск новых возможностей, продления и повышения качества жизни человека. Белок — это строительный материал для всего живого на планете Земля. Результатом научно-технического прогресса стало усовершенствование расщепления белка до его базовых составляющих. Ученые доказали, что белки представляют собой макромолекулярное соединение, состоящее из аминокислот связанных пептидными цепочками в процессе глубокого изучения пептидов было обнаружено что они являются важным структурным компонентом белка и одним из базовых элементов участвующих во всех процессах жизнедеятельности человека что такое пептиды пептиды это вещества занимающие промежуточное место между белками и аминокислотами они состоят из аминокислот и являются частью структуры белка. Их молекулярная масса меньше, чем у белков, но больше, чем у аминокислот. Несколько аминокислот, соединенных в единую цепочку, образуют пептид. Благодаря организации множественных связей пептидов формируются белки. Две и более аминокислоты, соединенные воедино, образуют аминокислотную цепочку, которая и называется пептидом. История изучения пептидов. Лауреат Нобелевской премии по химии за 1902 год, немецкий ученый Эмиль Герман Фишер, успешно синтезировал полипептиды из нескольких аминокислотных цепочек. Это научное исследование открыло для человечества абсолютно новый раздел в изучении жизни на Земле науку о жизни. За сто лет, прошедших с момента открытия пептидов, уже более 20 ученых получили Нобелевскую премию за исследования в этой области, их научные достижения нашли свое применение в современной медицине. К чему приводит дефицит пептидов? Активные пептиды выполняют в организме человека роль проводника. Любые аминокислоты, питательные вещества и лекарственные компоненты после переваривания и расщепления приобретают пептидные связи, что обеспечивает их прямую доставку в клетки, ткани и органы. Дефицит пептидов в организме приводит к клеточному голоданию. Ткани и органы получают недостаточное количество питательных веществ. Таким образом, лекарственные компоненты действуют с низкой эффективностью вещества и лекарственные компоненты, которые не были усвоены в полном объеме, не успевают своевременно выводиться из организма и оказывают негативное влияние на химический состав крови. Согласно теории Леонарда Хейфлика, предельное количество циклов деления клеток в организме человека составляет 40-60 раз, а периодичность полного цикла составляет 2-3 года. Являясь источником энергии для клеток, пептиды принимают активное участие в процессе роста и развития организма. Влияют на метаболизм и регуляцию иммунной системы позволяет человеку находиться в молодом и энергичном состоянии. Усвоение пептидов организмом. Все питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности нашего организма, мы получаем из пищи. Им необходимо пройти длинный путь. После расщепления в пищеварительной системе и преобразования макромолекулярных белков в олигопептиды или аминокислоты они попадают в кровь и питают наш организм. Однако пищеварительная система человека несовершенна и не может обеспечить полного расщепления всех потребляемых питательных веществ. Именно поэтому процент их усвоения зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Людям с нарушениями пищеварения и с уже ослабленным здоровьем еще сложнее обеспечить организм необходимым количеством питательных веществ. Для восполнения дефицита питательных веществ в организме раньше люди применяли глюкозу, белковый порошок и питательный аминокислотный коктейль. Ввиду высокой молекулярной массы эти средства обладали низкой эффективностью и усваивались не полностью. Благодаря научным достижениям в современном мире есть более эффективные способы восполнения дефицита питательных веществ в организме. Это пептиды, которые стали ключевым открытием 21 века. Они дают возможность всем людям выйти на абсолютно новый, недостижимый ранее уровень качества жизни.